Логин Зерхей, это первое видео на новом девайсе, тестовое, так сказать, в котором я вам задам очень важный вопрос. Я купил новый девайс, и у него есть вырез, который просто создает черную линию на записи. И я хочу вас спросить: вы хотите, чтобы я убирал его, увеличивая видео, или оставлял как есть, чтобы вы видели все? Я не успел загрузить свой скин со старого устройства, поэтому пока что будем как Стив. Ладно, сейчас создам новый мир и посмотрим, что будет дальше. И вот эта полоска, насчет которой я вам и задал вопрос в начале видео. Как вы к нему относитесь? Как мне решить эту проблему? Это очень важно. От этого зависит будущий контент. Точнее, как он будет выглядеть. Все замечательно. Еще шейдеры надо установить. Тогда все будет вообще конфетка. Не считаете так? Сейчас мы отстроим небольшой домик, наверное, возможно даже в горе. Самый любимый мой вид домов, на самом деле. Ну почему любим? Потому что очень удобно, не занимает много места, не надо сильно заморачиваться. Так, ну вот сразу же уголь здесь есть. Наверное, здесь у нас-то будет дом. Вот здесь вот выемки, наверное. Сейчас надо сделать сначала доски. Давайте. Начинаем копать. Нет, сначала нужно, наверное, еще больше дерева добыть. Хотя было бы правильно добыть камень, сделать каменные инструменты. А там уже опираться от ситуации. Давайте сразу все это добудем. Вот здесь у нас будет дом. Я еще решил поностальгировать, но пока выживаю на версии Minecraft Beta 1.8. Очень прикольно, только вот у меня один вопрос. Были ли там жуткие шумы? Если там сундук открывается за звук двери. Откуда будем там взяться? Ну, у меня откуда-то взялись. Ну, сейчас начну мистику снимать. Ну, если вы, конечно, хотите. Достаточно много угля, не замечаете, да? Здесь мы будем жить. Прекрасное место, как по мне. Конечно же, надо немного увеличить там потолок, чтобы было приятнее. Угу. Начинаем плавить. Но вопрос остается открытым, что делать с этим вырезом. Жду ваших предложений. Надо убить овцу, сделать кровать, чтобы не приходилось отсиживаться первую ночь. Ага, прекрасно. Больше нету золотовец? Странно. Ва! Да, очень странно. О, ну здрасте, да. Только Тиана мы не хватало, дружище. Ладно, он сюда никак не залезет. Можно пока что расслабиться. Но только пока. Так, стекло готово. Можно поставить сразу же. М -м -м. Надо уже доломать эту кирку. чтобы не занимало место. Вот такой вот у нас будет домик прикольный. Если вам понравится, продолжу снимать. Если нет, то не буду. Так, он лошадь. Надо ее убить. А, нет, это мелкий, из него ничего не упадает. Фига тут дырень. Еще один. О, а вот и наша еда. Прекрасно. Т... Я хотел, на самом деле, его вниз скинуть, Ну да ладно, так тоже можно. Вопрос остается открытым. У нас нет кровати. Надо ее где-то достать. я нигде не вижу. Овец? Значит, сегодня не будет на нас кровати. Значит, придется переживать ночь. Отбиваться от монстров. Ну ладно, что. Не впервой. Так. Так. Только ролик, возможно, затянется. Сейчас будем отстраивать оборону. Так, ну отсюда точно никто не придет. М -м -м. Вот так, наверное, сделаем. Вот так. Куда поставил? А, вижу. Ага, уже ходят черти. Наверное, надо еще добыть. О, этот нас уже запалил. Все, да, не сможешь, как жалко. Что за? Че за дичь? Как он перепрыгнул? А, я дурачок. Просто. Ну и ладно. Продолжаем копать, рубить, а, чтобы вон тот крипер меня не запалил, то не очень хорошо получится. Ну он уходит вдаль от нас, поэтому вряд ли он нас увидит. Говоря уже о том, чтобы сагриться у на нас. Идеально. Для первого прикорма, так сказать. О, зомбятина. Нормально. Нет слов, одни эмоции. Зомби нас уже запалил. Ну, я понял, как мы сделаем. Вы уже видели. С другой стороны. Ну, вот такая вот у нас оборона. Моя. Че, офигел, что ли? Дверь он мой ломает. А кто чиней будет, дебил? Он что, вниз упал? Ну и ладно. Ну и фиг с ним. Эм, он обошел? Что? Он там на сквозь что-ли идет? Может, я чего-то не понимаю? Смотрите, ломает. А на нормальные уровне сложности он ломает мне все. сранец не вот здесь нам точно это не надо шпака паука но не вижу скорее всего в пещере какой-нибудь Офигевший уже. Видели, да? Так, значит, ,さ... хотя можно и здесь. Сейчас попробуем. Не, не получилось. Ну ладно, бывает. Не все же коту масленица. Так, это мы пока сложим. Нам пока что не надо. Но терять это нежелательно. Да пусть пока переплавляется. Точнее жарится. Что, офигело? Где? А, я не слышно сразу там конь вырос, а, вижу, нет, не он, Это точно не он, так, можно пока что так курицу съесть, я думаю, правда, я травиться могу, а, ну, ладно, нормально, у нас, кстати, инвентарь не сохраняется, поэтому лучше бы все складывать, Чтобы не потерять. Кстати, надо будет бежать сюда, если я умру. Далеко бежать. Ну, не так далеко на самом деле. Но все же. Лучше ж не умирать. Я так думаю. Ага, где-то здесь, значит, есть пещера. Ладно, найдем. И вода есть. Тоже рядом. Ладно, не буду пока дальше копать. И так сойдет. И все же уютно, не знаю почему. Так. Давай. Скажи еще что-нибудь. Не слышу больше. Паук. Ну пошуми, пошуми, дорогой, что ты замолчал-то. Ну, где-то здесь паскуда-тварь прячется. Нет, там вода. Лучше туда не надо. Тем временем уже светает. Нет, красиво, красиво. Так, где там мой 2013 год? Угу. Ну, новый день. Значит, ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Юзер Хей. Всем удачи, всем пока.